С компанией Мегастом мы познакомились не так давно, всего лишь пару лет, но за эти два года произошло очень много нового в нашей клинике. Мы очень много узнали о протезировании зубов, об установке имплантатов, о процедурах, связанных с установкой имплантатов. Мы перешли на другую систему имплантатов. Мы, клиника работает только на системе БЕГО. Мы исключили все другие системы. Мы поняли, что работать на одной системе стало намного проще. В этом нам помогают и замечательные мастер-классы, которые мы проходим, в учебном центре Мегастома. После знакомства с Мегастомом в нашей клинике произошел прорыв хирургической стоматологии. У нас увеличилось количество установленных имплантатов. Сейчас имплантация вышла на новый уровень. Это не как вспомогательная методика лечения, а это одна из основных направлений нашей клиники. 25-26 октября мы хотим посетить 15-й юбилейный международный симпозиум, что я вам рекомендую. Мы уверены, что мы снова узнаем что-то новое. Увидим современные работы, увидим достижения врачей. И также будем рады видеть наших коллег.